Мы когда живем в мегаполисе, в свободное время стараемся развиваться, чем-то заниматься. Кто-то ходит, занимается спортом, кто-то ходит на тренинги. И постоянно люди находятся в поиске чего-то, в поиске себя, в поиске каких-то внутренних качеств, души. Вот. И в принципе довольно-таки много есть мест, тоже различные йоги, различные залы. Но помимо развития физического, обственного, хочется еще и духовного. Вот. А когда приходишь сюда, то ты помимо знакомств с интересными людьми, помимо интересного времяпрепровождения, физической подготовки, ты получаешь еще и духовное развитие, потому что ты раскрываешь свой внутренний потенциал, поднимаются какие-то вещи, которые ты о себе не знал, ты себя узнаешь с новой стороны, узнаешь себя Потайные а, какие-то створки души открываются, и ты понимаешь, что ты на самом деле шире и больше. И чувствовать начинаешь совсем по-другому себя. Вот поэтому если человек себя не находит, например, в религии, да, то можно прийти сюда, чтобы просто найти себя внутреннего, чтобы стать полноценней, открыть свою целостность.